Друзья, всем привет! Посмотрел комментарии под видео, которые вы оставили под предыдущим, и решил записать это видео, чтобы рассказать про эти амортизаторы. У меня к вам просьба, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, для того, чтобы это видео поднялось вверх в просмотр, и чтобы производитель Ромсамов обратил внимание на те нюансы, с которыми я столкнулся при установке. Первый нюанс. Амортизаторы... Э, при установке переднего амортизатора у меня втулка не входила в посадочное отверстие рычага. Почему? Потому что... Она оказалась длиннее, Мне пришлось подточить напильником с одной и с другой стороны. То есть видно, да, насколько она шире. С одной стороны и с другой. А, Ну и дальше оно уже зашло, и я зафиксировал болтом. Второе. Просьба к производителю. Ставь, изготавливайте амортизаторы для Бирпиджи 1 свои длину, и для Бирпиджи 2 свою длину. Итак, снял я задний амортизатор в подвески. На взгляд, его длина 500. У нас уже здесь идет э, перед, задней подвески 274 и Canon Burpee Outlander. Размер его составляет 490. Ну, короче, практически 28 сантиметров. Не густо, да? Замерять клиренс теперь на Русамах. Правда, скажу, этот кадр я делаю уже гораздо позже. А, Но, ну, тем не менее внимание он у меня уже отстоялся тут бог знает сколько времени вообще получается у меня сейчас почти 26 также учитывайте в при производстве пружин вес квадроцикла birp 1 легче birp 2 тяжелее За счет того что мы опять-таки на birp g2 получается при установке получается ниже клиренс Кому-то это клиренс имеет значение, кому-то нет. Мне, в принципе, не так актуально, потому что я катаюсь в туристическом назначении, у меня более скоростные продубасы то есть, из пункта A в пункт Б с грязью, с какими-то элементами, которые встречаются на моем пути. А теперь в отношении этих мурзаторов, стоит их брать или не стоит их брать? И что я получил после того, когда я снял пневмоподвеску? Что я получил? Моя средняя скорость увеличилась на 15-20 км в час, и далее у меня пропали пробои на которыми я столкнулся на пневмоподвеске на третьем уровне, а на четвертом уровне у меня скакать начало. На Русамах это пропало. То есть я получил некий такой, скажем, баланс между скоростными характеристиками и комфортом. Что в целом очень достаточно неплохо. В отношении к тому, к кому это пойдет на, на спорт, я не знаю. Надо, наверное, все-таки говорить. За другие амортизаторы и сравнивать с другими я не буду, потому что я на них не катал. И это будет некорректно. Почему? То есть, если вместо пневмоподвески мы решили их поставить, да, стоит очень неплохие варианты, очень мне понравилось в целом. Вот. А Опять-таки существует мнение, что эти амортизаторы дерьмо. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, но, пожалуйста, аргументированно напишите, что вы катались на этих амортизаторах, прошли столько-то, столько-то километрах, на такой-то, такой-то технике, и тогда э, те люди, кто будут смотреть это видео, они почитают комментарий и э, у, увидят аргументированный действительно текст. Если э, это не аргументировано, пожалуйста, не пишите об этом. Ну, просто дерьмо, это не аргумент. Опять-таки, э, я сталкивался с тем, что русамы ломались э, на квадроциклах стелс, но на BRP и на других брендах я не встречал. Хочу по поводу этого немножечко уделить внимание. На стелсе... Амортизатор сам стоят вот так. Вот на бирпе они стоят вот так. А это уже о многом говорит. Опять-таки, она стелс не очень подвеска, правильно смоделированная, скажу так. Да, там большой на гепарди, но, соответственно, есть побочные эффекты в этих моментах. На бирпе они установлены вертикально. Соответственно, нормальный ход амортизатора. В целом, как-то так, ребята, за свои 55-60 тысяч рублей вполне неплохие амортизаторы для покатушек обыкновенных. То есть, никаких каких-то спортивных трофе в кроссе кататься. Поэтому, в целом, можно их рассматривать. В отношении других амортизаторов, ребята, Это читайте другие отзывы, что люди расскажут. И с чем они их сравнили, что у них до этого стояло. Стоит ли их менять на xmr колы? Не знаю, нужно пробовать. Я, к сожалению, на XMR-овских колах не ездил. Но люди говорят, жесткие пипец какие, Да. Вот эти комфортные, то есть такие в этом плане на квадрик встаешь начинаешь его качать так влево, вправо, и в целом он такой мягенький, хорошенький. То есть в целом вот как-то так. Но я говорю про рестайлинговую модель, где эти амортизаторы используются. Кстати, я посмотрел, что сейчас русамы стали делать для рестайлинговых модель где уже длина амортизаторов свыше 500 миллиметров. Поэтому обратите внимание, посмотрите, покатайте, попробуйте. В целом, если у вас амортизаторы вышли из строя и вы ищете аналоги, ну, в целом, неплохие за свои деньги. Если хотите, так скажем, заниматься небольшим, так скажем, скраиловым, потому что, покупая другие дорогие амортизаторы, вы столкнетесь с тем, что подтек амортизатор, а купить один вряд ли у вас получится только комплектом, либо парой. Ну, сам можно купить по одному, вроде как я видел в продаже. Вот. Ну, в целом, если у вас потек один, вы можете спереди заменить два. Я говорю про абортатор, который для XMR заменить два сразу пары. И попробовать, как вам эти будут характеристики. В целом, если понравится, замените и заднюю часть. А может быть и так будете катать. В целом, ребят, всем спасибо, что уделили внимание. Поэтому, надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, которые вы задавали. Или, возможно, у вас э, они есть. То, пожалуйста, пишите в комментариях. Я прочту и на все эти комментарии отвечу. Я всегда их смотрю и читаю. Всем спасибо. Берегите себя. И не забывайте катать почаще.